А с ним, зачем общаться? На самом как дела? Хорошо, сам. Какой Я с Москвы. да, да. Здесь О чем общаетесь Да, во всем что приходится. У меня вопрос есть вам. Как относитесь к русским? Нормально. Куски нет, нормально. Да. Нет, сегодня молодые пацаны попались ага. Как относитесь? И начали русских обсирать а -а -а. Американцы. Да если, если плохо относитесь, на русском не общаетесь. А, -а, -а. а просто, ну я вот часто сижу в Казахстане, есть вот, совсем не общаетесь пацаны офигенные как бы вот эти попались они начали отцел а чем обосновывать а чем говорят они? ну, рашики типа говорят, они говорят на Украину, на память говорят к нам пришли говорят типа, в 2022 году брат, ты сам не русский? я то не русский я вижу по татаре, да, или пашки? я татаре я как бы сказать. Я нормально живу, я, как же знаю. вот в России есть казаки, у меня знакомые Также есть украинцы знакомые, так же есть кавказцы, я всеми нормально живу, я просто... А почему русские, русские отдельно, ты же Да, так ты нет, это считаешь? А, что вот ты такого Нет, ты как Я, я так русским отношусь нет, отношусь так, так же, знаешь, как к как к Нет, братан, тебя как они зовут? Меня Славик. Р ринатолий. Аскар? Славик. Славик? А вот ты что-то не скажешь? Ты... Нет. Ну ты... у меня русские славик. корни Нет. тоже. Не Славик Славик. Может ты не Славик? Ну могу сказать. Русском, а как Как россиянам отмашешь? две разные вещи. Русские россиян две разные вещи. Ну я за было. Россию полностью спрашиваю. Ну, нет, а смотри, братан. Ну, скажи, за Россию. Россия, не сказал, за Россия? Россия федерат, это федерация, же монетарное государство. Mm -hmm. Понимаешь? Даже монетарное все равно. Нет, ну как все равно mm -hmm. нет? Если сказал бы, если ты сказал бы, то как и Россия. за россиян возносишься? А как за русскому? Это даже страшная привязанность. Да. Русские это народ. Да, народ. У Канстани русские, у вахнутые русские. Да, понимаешь? Понимаешь? Две разные вещи. Если ты сказал, как у россиян... Ты должен сказать, кто людям, проживающим в России. Так да, сказать, у нас тоже русские живут. То, что у нас тоже братья, русские. Тарастан, всю жизнь родились. Ну вот э, недавно, вот, вчера что то еще Русские приехали с России приехали к вам на похороны. Казачьи, да, Z, Z, Z. да, да, да, да, ну, правильно, что -то снять-то надо, правильно? Ну, Чужой за монастырь? что за что ну, Вот смотрите, давай так. Э, смотрите, сейчас перебью, Сбухи, да, э, ваши да, главный казахские главный машины сей, да? ездят здесь, в России, да. ну, у них тоже казах... «Казахстан» написано, да. сейчас всех останавливают снимать раз... Нет, Славик, ты здесь да? неправильно да? говоришь, Славик, смотри, это же свастика же, свастика, понимаешь, символ вторжения, понимаешь, ну войны, давай как нет, это, это не такое. Если там это... просто написано РУС, нет. Нет, нет. Руслан, если там написано просто РУС, Я допустим, понял, там... понял, понял. У вас все равно есть, понял, я его про вас, конечно. Да, Москва? Нет. Что, что ты, три? Если я был бы там, вот, вместо водителя, да, я бы ему, блядь, блять, монтажкой выбрал. Поверь мне, ты потом до дома не доехал бы. Ну, блядь, лучше я 200. Ду... Ду... Ты, ты домой двухсот им приедешь, потом, знаешь, черным пакете потом приедешь. Давай так, Фавери. Давай так, Все было, вы... все выяснилось. Давай я тебе, ну, конечно,... Да, если я. Славик, я тебе ты, ты? проез заплатишь, ты сюда приедешь и это сделаешь. Давай так, я так, тебе проез оплачу, плачу. да, он, правильно. Ты сюда приедешь. Давай сделаешь? Давай, напиши. Приезжай, я тебе денег дам. Вот давай, я тебе сделаю. Давай, давай, номер... Приезжай, если ты это сделаешь, я тебе проясню. Давай-давай номер запиши, я тебе инсту скидываю, инсту скидывают, нет, сейчас счастье инсту скидывает, ты потом инсту напишешь, хорошо, без проблем, давай, приедешь сюда, мы тебе все оплатим, в двойном размере, это моя лиса, она берешь ее. Я в инстаграме не сижу. У вас заблокировано что ли? Я просто там не сижу. Номер телефона нету что ли? Что там? Что ты говоришь? Номер, номер, номер. Три семерки, восемьсот три. два, шесть. Всё, Мужик сказал, мужик сделал, правильно? В Ютубе увидят. Ваш номер. Ну, пускай закидывает. Ладно, давайте, удачи вам. Слава Украине, смерть оккупантам, маскадам. Хорошо? Путин хуевор. Давай ворк. Давай ворк.